Глава <свят> повторно рассмотреть вопросы регистрации кандидатов депутата муниципального совета Матриградского муниципального образования муниципального округа Веденского 6 созыва, созыва Калайдина Павла Станиславича. Рабочая группа повторно рассмотрела документы Калайдина Павла Станиславовича. Подготовила проект решения. Проверив соответствие порядкового движения кандидатов в Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Веденский, 6-го созыва, полнокомандатному избирательному округу, номер 178, Калайдина Павла Требования в закона Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года, Номер 303-46 о выборах в муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и необходимые для регистрации кандидата документы. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга и муниципальный округ Веденский установила следующее. Кандидат Каладин Павел Станиславович дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Веденский 6 созыва по многомодатному избирательному округу номер 178 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии Российской объединенная Демократической партии «Яблок». В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 «Закона Санкт-Петербурга», Регистрация кандидата, выдвинутого избирательным объединением, осуществляется в окружной избирательной комиссии также при наличии решения о выдвижении указанного в пункте 7 статьи 24 закона Санкт-Петербурга. Однако кандидат Калайдин Павел Станиславович не исполнил требования под пункта В пункта 7 статьи 24 закона Санкт-Петербурга в связи с тем, что он не предоставил избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального проковеденского на которой возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа номер 178 по выборам депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный муниципального округа Веденский 6 созыва. Помимо документов, указаны в пунктах 1, 3 и 4 – Статьи 22 Закона Санкт-Петербурга одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении в срок, установленный пунктом 8 Статьи 21 Закона Санкт-Петербурга. Вместе с заявлением, указано в пункте 1 Статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, решение конференции Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии Российской Объединенной Демократической партии Яблоко а вдвижение его кандидатом по многомандатному избирательному округу номер 178. При этом в соответствии с пунктом 1.2 статьи 27 закона Санкт-Петербурга и под пунктом 1.2 пункта 1 разъяснение по отдельным вопросам единообразного применения пунктов 1.2 статьи 27 под пунктом в, Г. пункта 4 статьи 29 закона Санкт-Петербурга утвержденных решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 июля 2019 года номер 110-7 с изменениями, внесенными в решение от 7 июля 2019 года номер 111-21, кандидат не вправе представить окружная избирательная комиссия, не вправе принять указанное решение органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения о выдвижении кандидата не вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом по избирательному округу. И, соответственно, в этом случае окружная избирательная комиссия не вправе выдать кандидату письменное подтверждение о приеме решений политической партии ее регионального отделения или иного структурного подразделения о выдвижении кандидата. При этом даже в случае наличия решения политической партии ее регионального отделения или нового структурного подразделения о выдвижении кандидата, полученного окружной избирательной комиссии, не вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом, а позднее, что является нарушением требований, предусмотренным пунктом 7 статьи 24 закона Санкт-Петербурга. Решение политической партии ее регионального отделения или иного структурного подразделения о выдвижении кандидата необходимо считать отсутствующим при рассмотрении на заседании окружной избирательной комиссии вопроса о регистрации кандидата. С учетом изложенного в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля номер 119-119 о внесении изменений в решение Санкт-Петербургской комиссии от 16 июля 2019 года Номер 117-3 и 117-8 о жалобах Каладина Павла Станиславовича и Хусу Павла Михайловича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Видемский 6 созыва. и на основании пункта В пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга. В связи с отсутствием среди документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата Каладина Павла Станиславовича документа необходимого в соответствии с пунктом В, пункта 7, статьи 24 Закона Санкт-Петербурга, для уведомления о выдвижении кандидата, а именно в связи с отсутствием решения конференции Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии Российская, Объединенная Демократическая Партия «Яблоко», о выдвижении его кандидатом, по многомодатному избирательному округу номер 178. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Виденский, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа номер 178 по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Виденский, 6 созыва решила отказать в регистрации Калайдзина Павла Станиславовичу кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Веденский 6 созыва по многомандатному избирательному округу номер 178. Копия настоящего решения в законом, законном срок выдать Калайдзину Павлу Станиславовичу Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального круглиденский, Бойка Елена Васильевна. Так, это был проект решения. Предложение утвердить проект решения. Кто за то, чтобы утвердить проект решения? Голосуем. Поредка нашего заседания исчерпана. Заседание закрыто. Скажите, когда можно будет... Завтра мы...